Всем привет! Вы на канале Drops Easy и сегодня будем рассматривать такой проект как Ravindex. Dex это не DEX в экосистеме Cardano. Работает на плотчейне RAY. Созд... Создание дестерализованных протоколов на базе Cardano. Сразу хочу обратить внимание, что данный токен уже котируется на CoinMarketCap. 24-часовой объем составляет 294 тысячи долларов. Почти 295 тысяч. Market Cup уже составляет почти три с половиной миллиона долларов, что довольно-таки неплохо. а теперь. А, еще торгуется на Bitmart. А теперь о самой компании. Revendex – это неконстандиально децентрализованная биржа на облачении Cardano, которая позволит быстро и почти мгновенно передавать активы и ликвидность между собственными токенами Cardano и ADA, используя модель Cardano EUTXO, известную своими уникальными функциями, такими как возможность разделения общей ликвидности среди различных активов в экосистеме Cardano. Это также один из самых первых проектов в экосистеме Cardano, в зародилась идея супер-экосистемы, основанная на CNT и CNPT. На сайте опубликовано видео, которое показывает, чем занимается, как это работает более подробно. Каждый может перейти и ознакомиться. Протокол обмена AMA и предоставляемой ликвидности разрабатывает протокол децентрализованного автоматизированного маркетмейкера, мар... маркет который позволит пользователям обмениваться и торговать собственными догонами кардана без доверия. Помимо экосистемы кардана, архитектура EOTXO предоставляет единственную в своем роде возможность обмена для объединения ликвидности. Здесь небольшая схема, как это именно работает. Каждый может познакомиться. Также это ставки и геймификация NFT. Компания разрабатывает концепцию первой суперполезной экосистемы Cardano, основанной на RAVE Token и RAVE NFTC. Это прозрачная экономика, тщательно разработанная для обеспечения децентрализации и незаимнозаминаемости Также на данный момент компания разрабатывает свой собственный мост Cardano Token Bridge, который будет полезен для владельцев проектов, которые хотели бы перенести свои активы из блокчейна EVA в Cardano, чтобы использовать низкие комиссии за транзакции всего за несколько кликов. О данной компании уже говорят такие прессы и пишут интервью, как CoinMarketCap, Investing.com и Yahoo Finance. На сайте опубликованы часто задаваемые вопросы которые вам обязательно в первую очередь необходимо будет прочесть, чтобы ознакомиться, может, у вас они отпадут. И опубликованы все ссылки, ресурсы, гиткаби, обзор о самом токене. И каждый должен прийти и более подробно ознакомиться самому с данной компанией. Чем они занимаются, полная инфраструктуру, И после этого только делать свои решения по инвестированию. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой Телеграм-канал. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Всем спасибо за внимание. Всем пока.